Доброе утро. Меня слышно? Кто-нибудь напишите? Доброе утро. Сейчас Кристина всех вас переведет. Все, все. Доброе утро. Напишите кто-нибудь, меня слышно? Если слышно, мы сейчас еще чуть-чуть и начнем. Ой, какие вы молодцы. Отлично. А, спасибо. Настя, мы не разобрались. Я вот... С... Понадеялась, конечно. Простите меня, пожалуйста. Я попросила, чтобы мне помогли. Я очень плохо разбираюсь в этих программах. И человек пришел вовремя, в 9, хотя надо было чуть раньше, я считаю. И не смог а, вот меня настроить. Я немножко тут расстроилась. Сейчас я восстановлюсь. Так, ну всё, все, все заход заходим, да? Так, так. Все, да. Смотрите, ну, здесь будем здесь, да, пишите мне обратную связь свою. Если вдруг не слышно, сразу меня останавливайте. А, и, ну, давайте, а, значит, кто кто впервые, вот пишите, а, кто в первый раз. Пишите какой-нибудь, не знаю, цветочек давайте, кто в первый раз. Пишите цветочек, чтобы я понимала, что здесь некоторые люди, которые в первый раз. А кто второй раз, пишите два цветочка, да, что мы уже второй раз. А, ну, что, все покачали энергию свою, попрыгали, я музыку послушала, маску тоже сделала. И, значит, вот для вас готова тут работать. Вчера думала, что вам рассказывать, потому что у меня всегда все так вот. Ну, от души, чтобы шло. А, сегодня я хотела бы, да, а, рассказать вам про страхи, да, и что такое страхи. То есть мы вышли на энергию в первом уроке, да, подведем, то есть мы позитивом зажглись. Теперь давайте про страхи. Что такое страхи? Вот страхи, они у каждого есть в голове. И я с этими страхами очень много боролась, и до сих пор они у меня есть. Страхи – это о том, что будет за... Потом, да, завтра, а вдруг не получится, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг еще что-то. И сейчас мы как живем, да? У нас такая вот стратегия выживания идет, а, то есть, что мы, о чем мы заботимся, да? Сначала мы заботимся о своем здоровье, да, чтобы было безопасно, потом мы заботимся там вот бизнес, работы, чтобы у нас была, потом мы начинаем контролировать пространство, до да? оцениваем, есть ли у нас опасность в этом пространстве, да, в любой пространстве, куда бы мы не зашли, мы начинаем смотреть, то есть мы идем, у нас как бы так интуитивно все происходит. И... Таким образом, мы привыкли как контролеры жить, да, и потом нам важно еще, вот человек так устроен в основном, доминировать, доминировать над людьми, чтобы не быть там по чужой волей, да, то есть показывать, заявлять о себе, что я есть я, все остальное, вот как бы так. И а, таким образом у нас а, вот псих, психика наша уводит, а, то есть контроль над близкими, то есть мы постоянно что-то хотим контролировать людей, да, а, а люди, они не любят контроль вот, э, вот ну, пишите да вы мне утро есть там писала еще да вот он там что-то что-то не так проявляется да это наш контроль то есть мы должны отслеживать все что мы навязываем все что мы хотим мы э, контролируем хотим проконтролировать да и вот э, э, и важно вот людям да нам быть правым а зачем да вопрос зачем нам быть правым вот э, и еще, а, нет, не только Раиса я много кого запомнила, вот, и у меня тоже вот такое вот, у меня очень сильная такая вот натура, генетика, да, не очень, скажем, хороший характер в роду, и у меня вот это вот сильно было развито все контролировать, переживать за все да вот только по моему вот это вот я, я здесь еще раз кто новенький я делюсь рассказываю что я в себе поборолась чтобы прийти вот к, хотя бы к тому к чему я пришла к тому успеху да? я знаю что успех и у него нет границ я иду ну вот с этим я сюда пришла и нам что важно? Нам важно, как мы выглядим в глазах других людей, да? как мы, а, то есть, ну, там, одеваемся, да, а мы с каждым человеком одеваем свою маску, да, если мы разговариваем с детьми вот так, если с мужем вот так, если с окружением вот так, то есть мы носим определенные маски, да, и нам важно выглядеть в каждом, а, с, ну, то есть красиво, вести себя там достойно, чтобы мы там вот, как бы, какое-то у нас было преимущество. И это маски, ну, ну, чтобы нас уважали, чтобы нас слышали, слушали, потому что нам важно, да, и это маски, это роли, да, которые мы, ну, в основном это вранье, чтобы вы понимали, то есть а, вот все, что мы это делаем, это не, ну, как бы оно, мозг нас ведет, мы врем, то есть мы не совсем... Вот такие вот честные, прямые, то есть, и не слышим, что мы чувствуем, да, чтобы передать, а мы надели маску. Вот здесь с ребенком надо разговаривать так, с мужем так, там с кем-то еще вот так. И так мы живем, то есть не чувствуем. И а, вот здесь вот страхи, они никуда не деваются. А, я немножко конспектировала, чтобы вам более системно рассказывать. И а, игра мозгов, она идет наперед. Наперед, да, то есть мы раз, опа, самооценка, критика себя, нужно уметь себя хвалить, то есть вот для этого нужно уметь себя хвалить, благодарить. Мы, то есть сразу сравниваем, да, а, вот эти страхи, вот допустим, я всегда переживала, я очень, а, ну, выросла в бедной там вообще семье, там, ну, это, а, да, повторюсь. И у меня вот на уровне интуиции… А, как бы, вы знаете, чтобы голодной не быть. Я реально голодная была. Я сейчас борюсь с тем, чтобы не переедать, потому что у меня за... вот хочется на уровне психологии. Я вот с Самары переехала, да, на год, года три перестала закупать рис, сахар, соль, ну, кладовку, понимаете? У меня в Самаре была квартира, но первое, что я влюбилась, кладовка еще, потому что мне надо было туда закупить заранее. У меня психология страхи за то, что я опять буду голодной. И... У меня очень потом э, страхи сеть... были, сейчас нет этих страхов, слава богу, я как-то разобралась с ними. Деньги, а завтра как я буду платить, а как я буду жить, ой, ипотека, ой, то, ой, ну, то есть, понимаете... И потом э, очень много я занималась тем, вот здесь и сейчас. Вот у тебя сейчас есть еда, у тебя сейчас все хорошо. Вот тогда ты живешь, а завтра оно может вообще не наступить. Да? Прошлое уже не вернешь, то есть его бесполезно. Все, что прос, прошлое, это мертвое, да? отсекайте это. Я раньше думала, что прошлое это... Э, Значит, ну, то есть это меня тянет, но я вам говорила на прошлом уроке, судьба вообще не влияет, ты можешь родиться с новыми мозгами и сделать такие крутые вещи, а, к таким крутым человеком стать, да, вот, а, и, да, Настя, здесь очень много чего знакомого будет, потому что, ну, я еще раз вам скажу, что я очень много учусь и практически везде одно и то же. Просто от каждого заходит по-разному. В каждой ситуации, в каждом настроении отложилось, все сделали. В принципе, вот как бы так. И а, вот про эти деньги, да, то есть думаешь, денег не хватает, фигура не та, что-то мешает. А, то есть ожидаем, а, и ничего не делаем, да? Аж, счастья не хватает. То есть мы любим ожидать и ничего для этого не делаем, да? То есть... А, ну, а счастье становится все дальше и дальше, понимаете? Мы-то все ждем, да? И еще, а вот как мы проявляемся своей любовью, да? Мы как говорим, да, мужчина там, да, я тебя люблю или ребенку, да? Что мы делаем? Мы сказали и сразу у нас условия должны, должен контроль. То есть сложно, сложно, допустим, нам появляться обладание, то есть нам надо уже обладать этим, да, если это вторая половина, то есть мы уже диктуем свои условия, распоряжаемся, то есть хотим наказываем, да, ребенка как мы можем наказать, как мы наказываем, да, мы ребенка можем. Там, ну, кроме того, что мы там поругали, а я всегда ору, честно говоря, сейчас немножко контролирую себя, вот, так еще есть такие, которые молчат, не разговаривают, да, там, холод, там, ребенок, близкий человек, без разницы, да, мы ходим, да, показываем, а что, то есть, это, лишаем внимания этого человека, да, а вы представляете, как, к каково то человеку, когда мы так проявляемся, когда мы вот... А представьте, мы маленькие, да, и с нами вот так, а мы не знаем, что хотят, да? Мне сын сказал, я не понимал, что ты вообще от меня хотела. Вот такие глаза и орала. Я вообще не понимал. А я думала, я его воспитываю. Вот представляете, что мы творим, какую дичь, да? Вот я, я не хочу сказать, что все, я рассказываю про себя. Но я знаю, что... 99% таких людей. А, и еще. И таким образом, да, если мы, допустим, так мы раним, да, и потом, если мы, допустим, любим, мы сказали, мы начинаем ревновать, да, у нас страх потери этого человека, да, а, потом негатив вот этот вот мы показываем, да, эмоциональный, то есть а, вот этот вот, и вот представляете, а, да, вот в детстве, да, и какой у нас страх? страх? Мы помним это, да, страх отвержения, предательства, да, вдруг бросит там, не обидится, не подойдет вообще там, да, и потом мы это все несем, и когда мы там женимся, что-то делаем, мы тоже там также проявляемся, как нам проявлялись, и также у нас есть страх еще, и вот с этими страхами, мы а, живем начинаем то есть бояться чтобы не повторить старый опыт да и таким образом мы закрываемся мы закрыты а когда мы закрываемся у нас начинаются и комплексы и тараканы и все то есть детство в принципе самое интересное было вот как бы в детстве когда мы вот открытые да а, и потом вот это вот нам наложило, наложило, наложило, и тут приехали мы. А, и еще, когда мы закрываемся, да, мы как раз вот одеваем эти маски, тогда мы лжем и тогда мы под эту ситуацию делаем эту маску, да, и начинаем еще додумывать. Вы заметили, я сейчас очень много стала отсекать. А, у меня, допустим, я вот общаюсь с мужчинами, да, если мужчина там, я ему не отвечаю, он додумывает. У меня даже вот такая ситуация была, он мне пишет, пишет, говорит, ну да, я понял, ты мне, я тебе не интересен. Это а внутри тренировки где-то была, я ему просто, ну я люблю вообще я люблю шутить, у меня такой юмор иногда бывает рисковатый, ну у меня четыре брата родных я выросла там в интернете, поэтому он такой бывает, скажем такой басяцкий, да, и я такая пишу, никогда не сдавайся, я была на тренировке, он сдался, он мне писал писал а, то есть всякое хорошее, потом уже утух за этот час, и уже говорит, ну да, я понял, что я тебе не интересен. Ну вот, понимаете, вроде вот мелочь, а ее, вот. И я хотела бы еще сказать для того, чтобы развиваться, да, особенно вот в отношениях, а жизнь это отношения, отношения с близкими, отношения с окружением, с это, да, нужно читать, опять ничего нового, читать, развиваться, общаться на волне с людьми, с теми вот, с которыми ты живешь. Вот когда вы живете и учитесь, да. Вот я не, ну я знаю, как надо вовлекать, вовлекать того человека, чтобы он рос рядом с вами, а, и, ну, быть примером. Но вовлекать это не заставлять, это не диктовать, это, ну, искать какие-то способы, да, быть самим примером. А, и я хочу сказать, что когда ты меняешься, человек сам может спросить, что с тобой произошло, как ты, да, и быть терпеливой и мягкой. Вот. Но это вот я хотела вам сказать именно о страхах. Я думаю, что понятно. Если непонятно, напишите, понятно, да? что-то что у вас там происходит, вот раз, потому что мы тут для того, чтобы вот чего-то не хватает у кого-то, пазлы сложились, опа, отследили, да. А вчерашний день мой, я бежала, что вы хоть думаете, я плакала два раза за день, я два раза реально плакала, у меня текли слезы, ну понятно, я отслеживала, что это. Я их сама протянула, потому что я опоздала, потому что я что-то сделала, что-то не то сделала утром, и утро было не идеальным у меня. И поэтому вот вот так что-то я суетилась, знаете, я э, впала в какую-то. В суету какие-то я бумаги искала, мне нужно было договор найти, я его не могла найти. Ну, какая-то фигня, да? Вот это отсеивайте. Или заранее, если это важно. Вот вроде мелочь, да? А нафига? Я плакала вчера. Я реально плакала, у меня до сих пор глаза. Вот. И оно накапливается, коп, вот такой вот этот э, снежный э, ком, да? И все виноваты. Хорошо, что я понимаю, да? А особенно мы на детях. Вот я лично на детях всегда срывалась. И вот я иду, да... Э, и думаю, это уже по пути. Ира, помоги мне это сделать. Эдик, вот это сделай, там вот это наговариваю. Эдик уже говорит, да, спасибо, да, ты оценил меня. Он уже тоже мне в обратку летит. уже да? Но я понимаю, что это моя неадекватность. И я говорю, ну ты вот до конца все равно не сделал. Я нахожу сейчас откуда-то сила Я начинаю дышать. Кстати, я раньше игнорировала эту вот технику. Дышать как-то вот с этого, с, когда у вот тебя заводится ты дышишь прям вот прям через голову как-то запускаешь медленно выпускаешь реально это помогает и я начинаю с ним разговаривать а так я бы поругалась как раньше, если бы я не отслеживала, да, и я бы с ним там тоже не разговаривала не там неделю, десять, а я бы вот это вот забирала энергию, я бы переживала и получалось бы ничего хорошего. Но я уже научилась, И я говорю, ну мне вот это не нравится, вот это не нравится, ну а потом через прям вот мы дальше разговариваем, то есть он там ложит трубку, ну нормально, да, то есть не сбрасываем, не все, ну поговорили, не нравится и не нравится, и я потом как ни в чем не бывала, говорю, вот это вот это надо сделать он мне опять отвечает, то есть я научилась не ругаться с близкими, то есть вот вот у меня лично что произошло, потом э, Ира у меня, да, ну, Ира, она у меня помудрее она, и я говорю Ира, мне нужна твоя, а, то есть она там что-то сейчас я занята как всегда, я говорю, ты понимаешь, мне нужна твоя помощь, и я, я, она понимает, что я плачу, и я не стала это скрывать, как раньше, сейчас поплачу, всех обозлюсь, все виноваты, да? Я просто, сказала, понимаешь, я вот здесь на квартире, я уже не знаю, я уже третья строители, мы никак не можем запустить вот да, ремонт дальше продолжать она нам постоянно портит его и у нас уже три раза мы покупали эту ну все это материал и мне реально уже вот так и она услышала меня и мы встретились и она говорит что тебе помочь надо я не стала ей высказывать и мне так было приятно она подошла ко мне она была своим другом и в конце потом я набралась сил, все объяснила, хотя я хотела швырнуть все это, сказать, ну, как бы раньше, да, вот мне все одной надо, и она обняла меня и говорит, я у тебя есть, если что надо, я тебе буду помогать, нет, я, ну, я, конечно, опять слезу упустила от того, что мне уже было приятно, вот, вот, Понимаете, как разворачиваете вы людей? И вот почему успешная женщина? Да потому что я уже умею с любым человеком договориться. Вот подходит да, какая-то скала, которая тебе надо, да, а ты не можешь, да? И у меня вот были такие ситуации, у меня ребя... ну, сын бросал институт, да? Я договаривалась, я не платила, я просто приходила, просила, и вот со слезами, пожалуйста, да. Но в бизнесе, допустим, ты плакать не будешь, да, и ты в бизнесе, а, вот у меня были такие ситуации, бывает же сложный клиент, вот ну никак, прям. Я думаю, так, я уже отслеживаю, так, а давай вот так, а давай вот так, а давай я ему вот это сделаю. Ведь у него что-то происходит, он же не понимает, он же понимает, ну, и вот... И вот с этой стороны, и с той стороны, я сейчас расскажу вам историю, я ее помню, и очень приятно. Да, 10, ну, 10 лет у меня было производство, да. А, и 10 лет а, мы вот это вот соревнование устраивали, у меня производство деликатесов было, я в Пятерку Самарской области входила, да. И соревнования за каждого клиента, чтобы оптовики у нас покупали. И вот я подхожу одна, она говорит, да идите отсюда, у вас испорченная продукция была. И вот я прям написала, а, а когда заходишь Новый Город, это Тольятти был, да, ты запоминать как-то надо, где какая точка, но ну, себе, потому что там потом 30 точек, оно в каше. И я прям написала в скобках, дура, вот. И потом думаю, нет, пойду. А, а пойду. Она мне, короче, послала, я не стала, она меня урастотала, унизила. Она не знала, что я сама предприниматель. Она думала, что я экспедитор. Я не стала ее ставить на место, а я могу поставить человека на место, да? И потом я подхожу напротив, меня берут продукцию, и она подходит ко мне. Хорошо, что это не стало. Ну, то есть вот не то, что хорошо, я специально тренировала себя, да? И мне говорят... А, вы ожерелье, а я-то думала, вы там конкурента называют. Мне нужна ваша продукция, я вас перепутала. Представляете, она вернулась, то есть я выдержала, я не пошла к ней на вот эту вот, вот эту агрессию на ее, на ее да? И таким образом у меня был еще оптовик. А если бы я ответила, ты сама такая? Ну, это я прям примеры вам привожу, да? И как я вот, допустим, эти 10 квартир, да, в Самаре купила? Вы что думаете, они прям вот мне легко долезть? Нет? Конечно, я приходила в строительную компанию, приводила клиента. Я клиента этого облизывала. Естественно, тот риэлтор, который сидел, тот руководитель, когда я уже второй, третий, он уже понимал, откуда пришел клиент. да. То есть я их приводила, улыбалась. да, И улыбалась не просто так вот привела, дайте мне бабло, да, извините, как ведут себя многие риэлторы, типа я вам клиента привела, а прям... Спасибо, вот, там, вот ой, спасибо, что вы мне такую возможность дали. Я еще вам приведу клиента. А какие есть еще объекты? Хорошо. Вот у меня есть один клиент, да? Вот я прям вот так разговаривала. Но там не хватает денег. Сейчас я подумаю, может, я смогу ему сделать ипотеку. И вот так, вот так. И потом а, вот этот риэлтор, да, а, Лена сначала была. а Потом они вместе с Олесей вот как бы вдвоем сидели. И Я говорю, а что у вас есть? Мне так нравятся квартиры. Они мне начали небольшие квартиры давать для меня. Я говорю, я мечтаю выкупить, да? И вот они мне, помню, маленькую какую-то там 30 с метров дали. Я говорю, а можно рассрочку? У меня нет денег. В итоге они мне давали на два года рассрочку, пока дом строится, и у меня не было ограничений. Вот срок, да? Потому что это обязательство, можешь подвести, и это не получится. То есть, и у меня получалось, что я могла платить, когда хочу. Вот у меня есть. 50 тысяч свободных я несу 50 тысяч есть несу и вот таким образом я выкупила первую квартиру и у меня вот я просто они ко мне ну я им видно как-то симпатизировала и они мне разрешили эти условия не три месяца не 6 там не поквартально а именно вот как есть и у меня даже были такие ну потом 2 3 потом синергия да пошла у меня даже были такие квартиры я выкупала что э, у меня э, они говорят оль все сдача ты обязана у нас уже юристы все это должна выкупить а там 500 тысяч да я беру выставляю эту квартиру допустим да а она же уже к сдаче я то ее покупала она у меня там и мне дают допустим миллион я 500 этих лишних своих забираю ну и что-то там делала да вы понимаете о чем речь то есть в конце то есть я дотягивала до такого или допустим у меня не хватало средств я ипотеку брала и уже там мне немножко оставалось но в основном я выкупала вот вселенная она помогает они мне там пишут говорят Оль, давай уже шевелись они вот так со мной я говорю ладно все поняла а я уже другую бронь дала эти деньги я я говорю, но ну, если что, мы перекинем оттуда деньги, если не хватит, со следующей. И я когда приходила домой, мне дети говорили... Я говорила, я влюбилась, а я такие маленькие, ну красивые, кто знает квартиры, я могу, если захотите, я потом скину фотки, я их уже продала там Самаре, да, 23, 25 этажи, с видом на волгу там, двушечки, 56 метров, там, я сама планировала, я люблю это, да? И представляете, вот это, вот это, а что мне дало? Потому что у меня не было потребительского отношения к клиентам, которого я привела, и как риэлторы, знаете, у меня первая сделка была, мне 100 тысяч дали, духи подарили, дорогие. Представляешь? А мои учит... ну, учителя, куда я пришла работать, да, риэлторы, по 30 тысяч вот так еле-еле э, вырывали, как-то они коперировались, как-то они дожимали клиента. Когда клиент уходил, я слышала, как они его ложали, просто, понимаете? Просто рассказ, какой там и хихи, вот, и вот это вот оно передается. Поэтому это, ну, напомните все, это важно. А, и еще, а, давайте я а, как улучшить качество своей жизни. У меня нет по программе, но я вам скажу, да? Быстро можете, ну или писать, или как-то там эфир будет, достигать своих целей. Вот поставили цель купить квартиру вот к такому-то году, к такому-то то, достигать силы маленьких шагов, да, я буду вам иногда повторять, повторение мать учения, да, улучшать свое здоровье, улучшать. Вы должны быть здоровы и красивы. Я не выспалась, я знаю об этом. Но а, у меня была очень хорошая вчера работа, я до двух часов, ну, драйв у меня был. Вот. А, дальше. Развивать бизнес, да, развивать бизнес. Когда вы развиваете бизнес, вы развиваете себя. Развивать отношения. Отношения Почему я начала семьи здесь в окружении мама, там еще кто-то, да, жить в гармонии, да, жить, когда у вас дома гармония, вы пошли транслируете это в мир, в это в люди, а это все передается, а, а, то есть об, обучаться, да, обязательно личностный рост, то есть во всех сферах не бывает такого, что я бизнесмен такое пузо и вот так, уже нет этих людей, вспомните, это были начальники, сейчас какие бизнесмены подтянутые все спортивные а, улыб, улыбаются, где-то путешествуют, да, современные, потому что они знают секрет, что не бывает, что я только умная сижу, да, а они уже должны себя качать здесь здесь, отношения с семьями, да, много сейчас фотографий, а, с детьми, вот если зайти в Инстаграм успешных людей, они это все транслируют, у них с этой стороны все хорошо, и поэтому у них уже пошла такой как бы круг закрывается, вот этот бизнес, да, успех, да, Живи так, вот очень мне нравится, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливее. Понимаете? Вот так. И цените то, что имеете. Цените. И не печалься заранее ни о чем. Это все может не быть вообще. Мы можем завтра не дожить. Мы даже через час можем, да, нафиг нам тратить свою энергию на то, что там будет. Вот сейчас, да? И полюби себя, полюби свое тело, если что-то не нравится, улучши. Улучши, да? То есть а, не радуйтесь тому, чего еще нет. У Бога все вовремя, так что учись ждать. Это тоже важно, да? Если душой не зацепило, это я важные такие выражения всегда выписываю, я с вами делюсь. А, то есть телом долго не удержишь, но это уже про отношения, да? И, вы знаете, у нас как происходит, да? Себя судим, да? То есть, как мы? По намерениям. То есть, мы что-то уже хотим сделать, мы себя уже судим, да? Мы крутые. А других как мы судим? По результату, да? Научитесь тоже себя судить по результату. Понятно? И а, давать возможность людям, что они намереваются для вас сделать, да? Не сделали, а намерились. И... А, Значит, все, что, вот, допустим, я должна, да, или что-то, да, нет, это мой выбор, я это сделала, да, и если ты жертвишь, вот, Раиса, да, еще кто-то у нас тут жертвил, да, а жертвишь, это что? Это твоя безответственность, нифига никто не виноват, это ты, твоя безответственность, и, а когда ты автор своей жизни, это твоя ответственность, это твой выбор за любые отношения, вот, Камень упал тебе на голову, сосулька. Это твоя ответственность. Понятно? Это твой выбор. Это ты туда пошла. Это ты не посмотрела, что там может быть опасно. Понимаете, да? И важно управлять своими эмоциями, вот мыслями. Вот вчера, да, я думаю, давай, ломай, переломи эту ситуацию. Но я переломила, но я поплакала, не надо было, мне иногда надо такую сбучку, чтобы дальше идти, да? И что, на что мы тратим силу, да, не на результаты, а мы тратим силы, чтобы получить желаемое, то есть, да, не получаем, страдаем, да, есть такое у нас, вот, и иногда надо уметь жить без ответа, но не получили, иди дальше, понимаешь, не ответили тебе, не дала тебе вселенную возможность такую, иди дальше, да, и а вот неблагодарность наша – это причина всех неудач. То есть, а не, ну, когда мы не, не умеем благодарить, да, а можно иногда авансом благодарить, особенно близких, да, потому что они привыкли, что их никто не благодарит. Вы знаете, какие крылья это дает? А, и сильные люди, да, они проходят через страдания. Я раньше думала, ну что у меня не так? В интернете выросла там градилахи. Вот знаете, у меня там отдельная история, да, я там, а то, ну, не буду говорить вслух. Вот, там фиг знает, как жила, всегда вот меня как-то, да, и вот, ну, я все, у меня уже нет, не будет счастья, у меня уже не будет нормального мужика. Я прям реально себе дала, я понимала, то есть я не понимала, что я эту установку дала, я не понимала еще такой, что такое установки. Ну, короче, я не такая, и когда меня муж, да, брал, у меня хороший муж, вот второй был, да, как бы он единственный был, потому что у меня первые четыре года сожить просто было, а, потому что я вышла с интерната и не знала, что делать, некуда было идти. и Вот такая ситуация была. И я хочу сказать, как будто с сыном, да, он мне брал, и вот у меня такое чувство было, как будто у меня руки не было. И вы что думаете, 20 лет это обиды было? И я вот рассталась, это все копилось. Ну, я сейчас его простила за все это, понимаете? А это не его простила, а себя простила. И а, я хочу сказать, вот к чему я и вот я стала сильнее за счет этого и мудрее. И потом я поняла ценность. что Вот есть дерево, да, как сорняк, оно тонкое, да, ветер, ураган, оно срывается. А когда ты все это проходишь, оно как дуб, да, корни пускаешь, и ты уже стоишь на этих ногах. И поэтому, женщины, все, что с вами происходит, все ваши какие-то, может, вы думаете, неудачи, это ваши корни. Вот самое важное сейчас направить э, и вот понимать, и когда вы начнете себя отслеживать, вы даже не представляете, какая у вас сила живет. Вот я знаю, что я очень сильная во всем. Понимаете? И это очень круто. И сейчас я приземляюсь, и я готовлюсь к новым, допустим, каким-то ну, отношениям. Да? Я знаю, что я могу уже дать. Понимаете? И я, вот, я иногда говорю, «Хай, там, да, вот эта Пугачева вышла за Галкиной. Я говорю, да она просто крутая, да и... Многое можно отдать за то, чтобы просто быть рядом с человеком, понимаете? Потому что она столько в жизни выжила. И вот, вот я, допустим, себя отношу к этим людям. И мы проходим через страдания, да, то есть мы также очищаемся, да, вот это вот, и мы ищем суть. И самое важное, мы начинаем искать суть, вот когда у нас столкнулась, столкнулась, да, и довольствоваться нужно, что есть, да, и стремиться к лучшему. То есть не оставаться вот так, да, вот осталось, у меня есть все хорошо. Нет, не надо амебную вот эту жизнь, пожалуйста, вести. И еще я буду сама себя отвлекать. Я немножко отследила, вы, вы очень крутые, вы мне такую энергию даете, да, в чате. Но есть такое, немножко проскальзывает. Ну, я вот только учусь, я девочка, я то. Да какие девочки, блин, ну у вас дети уже, ну блин, ну как? Ну вот если что-то с вашим ребенком случится, да, какие вы будете? Да вы мигерами будете. Сделайте себя тоже на время спортивной мегеры, да? На время, а, на время, допустим, достижению. Вот спортивная злость, она должна быть. Вот меня, кто знает, я рисковатая такая. Я прям раз и вот так вот закручу. Я нет, вот. Понимаете, воспитайте в себя спортивную злость для достижения своего результата. Любого. Понимаете? То есть здесь и мягко, но и надо быть, вот надо, я хочу это. Вот на уровне, как у меня скулы сводило, блин, у меня я не спала, у меня вот это вот, да, такое волнение, вот, а, я это сделала, раскачайте, у меня не было этого раньше, я научилась это делать, у меня сама стала приходить, на энергию выходить, мне сейчас все говорят, а энергия, ты заходишь, и тебя, и как будто ты здесь хозяйка, ты в гости заходишь, ты здесь. Понимаете, кто меня знает, наверное, знает, что я занимаю это пространство. А раньше я была вот такой убитой серой мыши, вообще ни, ни, ни, ничто. Мне муж, вот этот первый мужчина, он не муж был, да, мой сожитель, он мне говорил, какая это страшная, у тебя ноги кривые, всякое всякое, всякое разное. Со мной вообще неинтересно было. На меня вообще никто не смотрел в молодости. А сейчас я минимум два комплимента в день получаю абсолютно других людей. Это хотела снять недавно. В метро как... Э, в, а вы а, молодые парни, да, вот реально, просто не хочется подумайте, что хвалюсь, из метро выходят мужики, если я в метро еду, там, это только в метро, это представляете, какая, какой поток, какие люди загнанные, они находят, они видят меня, а я не специально, я иду куда-то слушаю. Я к чему это говорю? Не к тому, чтобы похвалиться, а к тому, что, что вы можете это сделать, что вы можете себя вытащить на эту энергию, и что вам будут говорить. А это как заряжает, Да, комплименты – это круто. И когда мне а, сказал мой друг, а ты так к комплиментам относишься, а ты знаешь, что многих женщин вообще им не говорят, я стала это ценить тоже. Цените, что есть, и стремитесь к лучшему. Все. Идем дальше. Что такое, да, вожделение, да, вот это вот опять, там, недовольный страх, иллюзия оказаться там на грани большого какого-то, ну, чего-то, да, вот, а, типа, это не для меня, это для другой, да, и мы начинаем, ну, бояться, да, это она может, а я не такая, я не могу. Я вам здесь говорю, что я хуже была в ситуации намного. И здесь много людей, есть люди, которые меня знают с детства. И если они это напишут, я разрешаю, чтобы они это писали, какой я была. А, дальше. А, нужны, конечно, знания, да, чтобы достичь желаемого. Нужны усилия, концентрации. Да, сконцентрировались и сделали, достигли, дальше пошли. И еще. Лицо человека да, отображает его ум. Вот по мне видно, что я умный человек? Я считаю, что видно, да? Что я не вот такая, хоть я и блондинка, я часто включаю блондинка, мужчины не верят, говорят, понятно с тобой все. Ум является отображением опыта прошлой жизни, да? То есть еще раз, лицо человека отображает его ум, а ум является отображением опыта прошлой жизни человека. Понятно? Все, что вы нажили опыт, внесите это все. Вот превратите это в нужное. Это мне было для испытания. Не жертвите, пожалуйста, там, не бойтесь. И вот. А, ну и делаем ошибки, ничего страшного. Если что-то у кого-то не получилось, это просто... Вот смотрите, если у кого-то что-то не получилось, а у вас, то есть нет, просто что-то не так сделали, понимаете? Если у кого-то что-то получилось, а у вас не получилось... Это просто что-то не так сделали, да? То есть ты в итоге делаешь одну маленькую ошибку. Значит, надо сесть, разобраться, где моя ошибка. Еще, я всегда говорю, нравится вот кто-то, да, какой-то вот... А, мне нравится, кстати, очень, а, может быть, я повторю ее путь, а, Рудковская, да? Сколько она там, дети, детей отнимали чего-то, да, а сейчас на красотку у нее один из лучших там чемпионов, да, муж младший ее, семья коттедж развивается, вся в красотках, вся в диорах, да, ходит. То есть она сделала это, что-то она э, делала не так, а потом она это повторила. Это я к примеру. Э, не к тому, что я ее прям кайфую от нее, а просто ее путь. И найдите себе тоже того человека, который вот вас вдохновляет. Временно можно ориентироваться на него, да? Умом, умом. мы все понимаем. И что такое вот, да? Что такое страх? Давайте еще раз скажем. Страх – это гнев. Не, то есть никогда не хотеть, чтобы получилось, да? Это, это вожделение – гнев. Продукт страха – никогда не хотеть, чтобы получилось. Понимаете? Страх – значит, я не хочу, значит, я злая. И поэтому, когда вы будете бояться, вы сейчас будете понимать, что это в вашей голове происходит, да? А, и чего бы вы не достигли, если вы разрешите жить в страхе, он сожрет у вас все. Вот это, знаете, об этом. Если вы боитесь, отношения с мужем расстанутся, он сожрет. Если у вас не чего-то недовольство, это все произойдет. Понимаете? Меняем. Меняем негатив на позитив. Угу. Хорошо. И еще важно знать, не только куда попасть, а как туда попасть и где отвязать, да? То есть идем и раз и здесь отвязать. Это как воспитание детей, да? Тоже пример такой яркий. Раз, отпустить. Или также, также вот мы стремимся, стремимся и отпускать вовремя. знаете, у меня вот есть доска, у меня просто здесь нету, я же у дочери живу. Я прописала да, себе цель. Я не смотрю, говорю, ну что не смотришь каждый день? Давай делаю. начала. Вы не поверите, две недели прошло, у меня там больше половины закрылась. Закрылось само! Хотя бы напишите, тоже делайте, да? Вернулась к этому. А, так, дальше пока здесь не пойдем. Давайте. А, следующая интересная тема. Там через час отключается эфир, мы потом подсоединяемся. Имейте в виду вот этот прямой эфир. Мне классно, вы, кстати, здесь интересно все обратную связь даете, меня заряжает. Я больше, больше открываюсь для вас, потому что э, доверие – это очень большая обратная связь. Давайте, можете записать э, 5, э, 5 шагов к процветанию. Я не успеваю читать, специально не отвлекаюсь. Э, каких, да? Основы эмоционального здоровья, да? Какие? Физиология. Первое. Физиология. Это основа любого эффективного изменения, да? А, хреново, пипец как. Пошли, попрыгали, искусственно создали, потом получится сначала, да, многие такие умничают. Я не могу улыбаться. Да блин, научись хотя бы искусственно, потом будешь ржать. Реально я это прошла. Вот. А, Пять а, а, физиология, да? Потом второе. Фокус. Чувство, да? Чувствуй, что это жизнь, да, чувствуйте, вот не там, а чувствуйте, вот, ну, вот это вот, и держите фокус на том, что это мне нужно, я к этому иду, а не так, это хочу, это могу, это не знаю, это вообще вот так. Пропишите план, да, как у нас, у нас кольцо будет, я не знаю, круто, на, на следующем занятии, то есть, там, здоровье, отношения, бизнес, это известная техника, да, здесь, здесь сделала, вот, у вас закрылось. Потому что мы люди, мы не живем в одном направлении, мы должны быть всесторонне развиты. Только всесторонне развит человек становится успешным. вот Язык, да, третий, третий. Язык. Что такое язык? Язык, может прям писать там, это, дефис, э, смысл, да. Эмоция ⁇ это жизнь, да. То есть э, язык, смысл, эмоция, дефис. Это жизнь, да? Что такое язык? Язык вот этот язык, который несет, транслирует в мир, что мы несем. Отслеживайте, каково человеку, что вы дали ему, смысл какой своих слов. Понимаете? А, и это важно, потому что мы иногда такое скажем, и даже не заметим, а человек там вообще может, знаете, как, а в какой он ситуации еще смотря? Понимаете? Вот. Это важно, и важно, конечно, а, знаете, я уже играюсь, вот я, у нас автобус ходит бесплатный от метро, да, и он очень часто ходит, то есть такси даже, ну, ждать надо, а этот автобус, и он чуть дальше идет, надо через перекидной мост, я опаздываю вчера, да, я к нему сажусь. Они там загнаны, они не разговаривают с людьми и прям вот постоянно рычат, потому что они бесплатно их возят-возят, да, поток. И все там что-то спрашивают, и у них раздражение. Я говорю, я хочу к вам, стучусь ему в окно. Они без разницы, как ты выглядишь, они тебя не видят, женщина ты мужик вообще. Он такой открывает, потому что он обязан открыть мне дверь, впереди сесть. Я говорю, я с моста прыгну. Он говорит, как? Я говорю, так, с моста мне надо прыгнуть. А я к нему подлизываюсь, потому что мне надо, чтобы он остановился в неположенном месте, чтобы мне через мост не идти вчера. И он такой, я на всякий случай заблокирую дверь, потому что мы через мост будем ехать. Ну вот все. Мы поржали, я потом говорю, если честно, вот можете здесь, пожалуйста, остановить? Естественно, он, как вы думаете, он остановил. Он просто остановился. Я сделала, это мелочь. Я легко, мне легче стало, понимаете? Мне не надо было бежать с сумкой, когда суждал строитель, через этот мост уже второй раз опаздывать, понимаете? Я решила. И это в бизнесе также, и это с клиентами. Все так же складывается, складывается. Вот, на языке, это очень важно, я заострила. Четвертое. Создайте картинку картину привлекательного будущего не надо сразу в эти forbes списки, пожалуйста силу маленьких шагов но все равно можно знаете как на пять лет расписать на год на 12 на 3 месяца там да ну как вы вот так разделите создайте и потихоньку подожди представляете как это складывается реально складывается вот я же живу в москве скоро будем из моей красивой квартиры вещать надеюсь ну, сказали полтора месяца, но пока не знаю. Понимаете, я полтора года назад приехала из Самары. Я была не очень красиво, модно одевалась. По самарским меркам, да, по московским я прям вот второй сорт, не брак. Какой-то там в этих тоже в маршрутках, только уже не так, а сидела и так вот смотрела голодными глазами. И себе, что я сказала? Да, я вам фотку, если вы мне напомните, в каком виде я приехал, У меня волосы какие-то ужасные еще меня накрасили. Я себе даю два года, что я буду москвичкой, что у меня будет прописка московская, у меня будет красивая квартира, я буду здесь жить. Что я получила через год? У меня... Прописка Даниловского района. У меня элитная квартира. Единственное, я с ремонтом. Но здесь это вообще говорят: всех так кидает всех обманывают, это нормально. Я уже это принимаю как заработаю. Я не вам перестаю немножко переживать, да? У меня красивая с панорамным остеклением, бизнес-класса, дом. Я тоже сниму, когда пойду. У меня там крас охрана. У меня выполнил, мне осталось доделать ремонт, мебель докупить, да, у меня это исполнилось, у меня подружка московская, с которой мы в театры ходим, она мне там уже, Олечка, пошли у меня там на такую выставку, если вы видели, на такую-то, понимаете, как я поставила это, вот, вот, потому что я сама себе сказала, ну, я, я работала, а работала как? Я училась, я сутками училась, я в час ночи приходила, и... Херачила, писала, делала, что-то создавала, делала, делала. Понимаете? По шагам вот так. И самое пятое. Самосознание. Что такое самосознание? Я немножко жестко говорю, чтобы вам больше зайти, потому что я знаю, что вы можете следить. Самосознание вездесуще, да? Мы делаем не то, на что способно, да? Мы живем согласно убеждениям о своей сущности. Вот я. Рассказать я, какая... У меня четыре родных брата. Один наркоман погиб, второго сбила машина. Мама его сделала инвалидом, чтобы пенсию получать. А, третий сейчас с ней живет инвалид. И четвертый а, тоже инвалид и алкоголь. Представляете? А мне какой надо быть, по идее, все в деревне, с кем я дружила, с детьми алкоголиков, и до шестого класса лысый ходил. Такой же, по идее-то, да? Почему? Потому что вот здесь, вот здесь читала, читала, уходила от реальности, все читала в библиотеке, раньше не было этих книг. Мечтала, мечтала, рисовала. Вы знаете, я мечтала быть такой? Я себя сделала, я не осознала. Это несколько лет назад, у меня кума, она говорит, Оля, расскажи вот как ты вот такая стала, все. А я еще вроде никакая была. У меня там производство деликатесов было. Я была беременна, был на мне белый такой брючный костюм трикотажный. У меня небольшой живот был. И у меня была какая-то там светлая машина, да, десятка. И я говорю, ты представляешь, я все детство мечтала быть блондинкой, красивой, успешной. И, а, и белая машина, чтобы у меня была. А раньше же в советское время это же вообще машина там, да. И она мне просто... Я ей это рассказываю мы на пикнике. Это... И она говорит, а ты сейчас такая, у тебя белый костюм. Я еще про белый костюм, у тебя белые волосы. Ну, вообще, я сама блондинка. У тебя белая машина. Я сижу, так говорю, правда. Представляете? И еще, все, пять, да, сейчас пробегусь физиология, фокус, язык, создай картину будущего и самосознание, то есть не надо все там убеждения, что у меня не получится, то есть только лучше у тебя получится. И еще есть такая штука, отслеживайте, люди боятся боли. Ага, если я туда пойду, у меня будет резко, я боюсь, ну, мы боимся более, и мы автоматически переходим. И поэтому мы живем вот в этих в этих страхах, в этих болях, да, и по кругу. А вот кто, кто, да, вы... Кто из зоны комфорта вот пузырь прорывает, и они выходят, да? А, и, е, то есть а, ежедневно, да? Я еще я буду вам всегда повторять, читайте книги, до да, развития во всех сферах жизни, да? А, и мы становимся теми книгами, которые читаем. Это важно понимать. То есть, что вы будете читать? это вообще не давно не читаю. Я вот, как-то помню, я читала эту классику, да, там, и все, вот эти романы. А вообще, когда я вижу, человек читает, я не хочу, у меня есть, конечно, романы, да, я думаю, что это глупость. Взрослый человек читает эти мыльные оперы, ну, эти любовные там. Развитие, разведьте, вы даже не представляете, как это интересно. И еще, способность делать для своих клиентов и также для других, да, больше, чем кто-либо другой, я еще раз буду повторять, и постоянно поддерживать этот стандарт. Делать больше, чем вы можете, да? А, и еще, очень важная я сейчас вещь вам скажу. Нет радости без прощения. Принять и простить. Даже если еще внутри не простили. А я расскажу вам историю. Здесь есть моя племянница. Я, может быть, ее, может быть, что-то она поймет, а может быть, Но Я хочу вам это рассказать. Я 10 лет не разговаривала с своим братом. И я была такой сильной, что вот наконец-то я ему проявила, показала. У меня детских обид очень много на него. Они до сих пор, я ему это не могу говорить, потому что он уже нездоровый человек. Но, но он как бы адекватно все, но я не знаю, как он это примет. Я не хочу. И я, я очень много работала с психологом на эту тему. И я хочу сказать, что какой-то период на каком-то тренинге, 10 лет, представляете, 10 лет просто. Да, иди ты, да, иди ты, да, и все. И, и пошел ты. И Он мне два раза звонил там подвыпил я, кто это, чего, до свидания, я сказала с тобой, не общайся вот так я проявлялась, есть здесь родственники, которые это знают, и потом на каком-то тренинге мне сказали, а ты энергию отдаешь, ты неосознанно это, я говорю, позвони, был 23 февраля, он служил в войсках, во флоте, он, достаточно это для него ценно, я ему позвонила, он заплакал, взрослый мужик, он заплакал, он говорит, это ты, я, я говорю, да, это я. И я не позволила ему обсуждать, кто прав, кто чё. Я говорю, давай не будем. Вот просто вот мы, ты и я. И вы знаете, сколько мне это дало силы? Я до сих пор это говорю с слезами. И я, и знаете, это не обязывает вас общаться, дальше любить, взёсно целоваться, как вот я говорю, да. Просто он есть, вы простили, выставили границы, я вот сейчас такая. Со мной можно только так, по-другому никак. А вот так можно. Это очень важно. Да, Настя ты все знаешь. И поэтому нет радости без прощения. Это очень важно. И прощение дает ускориться и принять изобилие. Почему? Я, допустим, ему вот говорю, Настя знает, прости мать, прости. Он не прощает. Никто мои братья не простили мать. Я ее простила после вторых рождений, после родов. И вы знаете, и, наверное, поэтому мне дает Бог. И почему я своим детям говорю? Надо, как бы я как и не вела, важно вот откуда-то силы дают родители, понимаете? Как бы они вас не уничтожали в своем, меня уничтожали, а надо прощать. Вы даже не представляете, как я люблю свою маму. Я реально люблю, я боюсь ее потерять. Но я редко звоню, но она настолько во мне сидит. И я еще, если меня знает, кто знает мою маму, я очень похожа на нее. Я делаю фото, и я понимаю, что я мама. И я не хотела сегодня это говорить, не планировала. Но это важно я просто привела пример чтобы вы понимали что это важно для вас понимаете uh, я недавно поняла то воскресенье вот а вот воскресенье я ходила на тренинг и я всегда хожу я все знаю но что-то щелкает да? и я поняла Почему я не хожу на вокал? Потому что мне с детства говорили, что у меня нет слуха. У меня нет слуха, да? И, и как-то я кому-то это сказала мужу, и он постоянно это говорил. Потому что он умел петь, и я уже поняла, что ему преимущество ему хотелось передо мной, да? У все 20 лет, говорил, у тебя же нет слуха. Я нет, и нет, и все. А все крауки поют, а хочется петь, да? И я пошла на вокал в прошлом году здесь. И у меня, у меня красивый, оказывается, голос. И очень красиво я пою. И со мной надо работать. И Марат, руководитель, это открыл, дал мне э, учителя все, да, ну, хореограф, ну кто-то там, как они правильно называются. И потом он еще там актерское мастерство. Он говорит, а теперь давайте танцевать. И у нас была группа три человека. И вы закрываете глаза и просто танцуете, что хотите. И, вот, и, ты, и ты начинаешь танцевать. Я даже не помню, включали музыку или нет. И ты начинаешь танцевать. И девчонки там, да, ну так, так, было видно, что закрыто, кто-то стесняется. Когда я начала... А я такая уверенная уже, уже, да. Я когда начала танцевать, и открыла глаза, все плакали. Представляете? И мне настолько. Я закрылась, я пошла, больше не пошла на вокал. Я ему вот в воскресенье напила, написала. Я говорю, я поняла, почему я больше не пошла. А, у меня стало не получаться. Я не проработала. То есть вот это танцы, вы знаете, открывайте, вот не просто даже, может, может, может, даже без музыки, я не знаю, как может какую-то, да, почувствовать себя. И я вот эту боль передала в танцы, вот это в актерском мастерстве, да. Если есть возможность сходить хотя бы на пару-тройку, вот именно вот на это занятие. Вот я сейчас поняла, что мне здесь надо работать. Потому что вот, вот эта угловатость, а я красиво танцую, да, вот эта угловатость. Вот это вот как-то он там, что-то он создал такую ситуацию, что у меня вот эта вот вся боль вышла. И здесь надо прорабатывать вот оттуда. Ну, а... Про прощение. Прощение бывает не только кому-то. Простите себя. Потому что вы все равно будете делать ошибки, и нет таких людей вообще в мире, которые не делают ошибки. Важно простить себя. А, теперь а, про бизнес мы потом будем рассказывать. Да? Давайте еще про окружение. Про окружение. Что такое окружение? Важно окружение. Вот не сливайте себя, не слушайте все, что вам в уши пихают, пожалуйста. Будьте будьте вот, нравится, хотите здесь развиваться, дает рост человеку, да, вот этот вот, будьте с ним. Делайте, наоборот, больше тратьте сил на то, чтобы он согласился вас, в ваше окружение взять, понимаете? Это важно. А, и вот окружение отслеживайте, потому что я знаю, я проходила вот, э, лидерскую программу достаточно серьезную, и нас тренировали брать любое окружение, а, но это уже потом будет, да, когда вы уже научитесь хотя бы а, у, убирать негатив, вот это все, да, уходите, уходите, а если это ваши родственники, вы не можете обойти, да, ну тогда будьте вкладом, терпилибе, любовью, вот это вот все, это, ну, окружение должно быть чистым для вас, вот оно дает вам, да, сейчас я буду тоже выходить на энергию, хватит тут сопли раз, раз, развивать свои, да, вот. И давайте. Двери открываются только тому, кто просит. Правильно? Все. Вот я вам вообще, мне кажется, ничего нового не говорю. Вы просто, я доходчиво пытаюсь вам это объяснять. И что нужно? То есть надо, во-первых, определиться, чего вы на самом деле хотите. Ничего нужно закрыть ипотеку, отдать кредит. А чего вы хотите? Я хочу вставать в красивой квартире с цветами там каким-то видом да красивое белье да это важно кстати вот белье это важно для женщины и важно а, мне даже один мужчина говорил тренер ходи без белья это заряжает реально ну если не нравится что-то какая часть тела что надо сделать улучшить вот и Нарисуйте себе эту карту, что именно ты сейчас хочешь. Не от того, что тебе надо накормить детей и обучить, а что ты сейчас. Потом надо решиться, настроиться и действовать. А у меня а, этот спрашивал тоже тренер, сейчас вспомню, если я вспомню скажу кто, он говорит... Ты действуешь вот мне мне говорят я на тренингах все думают что я сижу в телефоне нифига я в заметках сижу понимаете я пишу у меня еще такое приложение так чик чик чик меня кто видит говорит нифига себе я так раз и у меня слово написано вот решитесь настройтесь и действуйте дальше то есть вы должны принять понять что вы хотите это очень важно опять не то надо а что хотите Потом вы должны понимать, какие хотя бы два новых решения вы обязуетесь принять сейчас. Понимаете? Какие я принимаю решения? И как они смогут, то есть мощно изменить вашу жизнь. Подумайте об этом, да? К лучшему вашу жизнь. И а, здесь важно говорить, я лучше, я принимаю эти решения. А, Потом добавьте конкретики, да, следующее. Добавьте конкретики, не просто «я такая, такая, раз такая» конкретно я буду мой вес весит такого-то числа столько у меня есть пресс у меня нет там у меня допустим я сделала там красивее вот мне девочка тоже она говорит я сделала операцию на нос то есть она ну не нравился этот нос да конечно там психологии то можно тоже поработать ну к примеру я просто привожу что пришло на ум да я буду красиво одеваться и у меня будут самые такие платья или что-то я не знаю что еще у женщин я заработала столько я, конечно, всегда зарабатываю. Для меня цель всегда себя заработать, потому что все остальное у меня прикладывается уже автоматически. А, ну, должна быть конкретика, да? Когда это будет, где это будет, что произойдет. Обязательно детально представить, что вы будете с этим делать еще. Принять еще это, не забыть, да? А, просьба вроде там больше денег не достать, не бывает. Конкретика, сколько надо денег, какому числу ты это сделаешь, да? Запрашивать конкретную сумму. Конкретной целью. И для чего, еще не забывайте. Проси у тех, кто может помочь. Понимаете? Не надо бояться просить. Вот я вам говорила, как я просила, как я до сих пор прошу. А, то есть у кого есть возможность. Это что бы вы не хотели, кто уже этим обладает. Вот именно у кого это есть. Проси, как я могу, да? Кристина здесь у меня есть. Оля, у меня двое детей. Мы с ней в воскресенье. Я была, конечно, разбита. У Оля, у меня двое детей, мне надо, мне надо обучение, а я дорого обучаю, да, на коммерческой основе, что я могу сделать, я говорю, Кристина, я вижу, как ты хочешь, она ко мне третий раз, то с детьми, то еще, где бы я ни жила, да, она ко мне год ездит, я ей даю сейчас эту возможность, она у нас в чате, я говорю, помогай, чат раскручивайте потихоньку, потихоньку я тебя буду учить». То есть мы вот так договорились, потому что она хотела, она приезжала, она реально, я вижу, как Раиса хочет, да, поэтому я не могу отказать, мне, мне, мне, мне хочется вам помочь реально от души. Создать следующее, создать ценность для человека, вот здесь важно, у которого ты просишь. Кристина мне создала ценность, она сейчас ведет, все помогает, что-то там делает, да? Создает, это я пример привожу, не надо там беситься сейчас, пожалуйста, мне создавать. Я просто говорю, создай этому человеку такую ценность, что он оценит и будет делиться с тобой, да? Сначала выясните, как вы можете помочь этому человеку тоже. Знаете, какая помощь бывает? Я на тренингах, кого только не видела, он впихивает в себя вот эту, да? Подожди, не надо, мне это, Вот это важно, да. Если он поймет, что вы представляете для него определенную ценность, да, этот человек, которому вы хотите повторить, да, там таким же быть, да, то он вас обязательно выслушает и пойдет навстречу. Да? И вот у нас это происходит. Я, кстати, это неосознанно сделала, и я сейчас еще раз повторяюсь. Осталось две минуты, если я отключаюсь, я приключаюсь, три минуты буду вас ждать. Хорошо, что все подсоединились. И еще проси уверенно, то есть если вы не уверены в том, что вы просите, то как же может ну, другие быть уверены в том, что вам это надо, то есть демонстрируйте абсолютную уверенность, У меня вообще с уверенностью не занимать. я куда бы не пришла, ты эту умеешь работу делать радио? Да, я знаю на кассовом аппарате, как работать, впервые его вижу. Потом как-то все получилось, мне показали. Я говорю, я вот только этот не знаю, как работать. Я так на другом работала. Это у меня такая была вот такой опыт. И демонстрируйте абсолютную уверенность своими словами, своим поведением. Что это вам нужно, чтобы человек понимал, что это... А то, знаешь, такие приходят, то ли хочу, то ли не хочу, я их качели зову. Ну, не обижаю, а просто качели. У человека происходят качели. Он еще сам не знает, что ему помогать, если он сам не знает. Зачем я должна свою энергию тратить, на свои силы? И проси, пока не получишь желаемого, да, то есть меняйте, то есть корректируйте поведение до тех пор, пока не получите желаемого, то есть изучая жизни еще успешных людей, сегодня будет домашнее задание, кстати, они неустанно просили, да, если когда смотреть, неустанно просили, менялись, что-то доказывали, да, там вот эти все, кто там лампочку изобрел, все это, да, в конце концов, они достигали а, и находили, кто сможет удовлетворить их потребность или как они сами достигали. Вот все, все секреты, все наши секреты. А, и управляйте своими смыслами, умо, эмоциями, да? И всегда я управляю своей жизнью. Не муж, не дочь, не ситуация. Я управляю своей жизнью, своими эмоциями, своими смыслами. Сейчас отключаю. Кто, кто тут... Кто тут такой, а, кому больше всех надо, да? Давайте, девочки, сейчас закончим, женщина. Скоро заканчивать будем. У меня после вас через 15 минут тоже коуч по скайпу. Меня тренирует. Ну, не тренирует, а есть вопросы у меня. А, так, ну, в принципе, да, сейчас я все-таки дам вам это. Здесь надо было мне переодеться, наверное, было, да? И так вот выглядеть по-другому. Я когда переключала, думаю, все, смена роли. Нет, давайте, да? Три а, минуты сейчас еще минутку подождем. Спасибо вам за поддержку. Так. Значит, продолжим, да? Все, что делает человек, по какой-то причине, да? Человек может быть за одну секунду сделать себя счастливым. И несчастливым. Вот что там есть? Вот понимаете смысл? Вот э, у меня меняется допустим, в прошлом году сотрудники все там недовольны, что-то не хочу работать, устали, да? Вот. Ну, не знаю, какая причина там, или позапрошлым, не помню уже. И как я это приняла? Все, бизнеса нет, да, так, по идее? О, никто, прям все в один момент. а Такая цепная реакция есть, да, а, у сотрудников? А я сказала, это моя возможность. Бог меня ведет к чему-то лучшему. Я наберу самых лучших сотрудников, направлю их по-другому, как они должны будут работать. В итоге я выстроила центр. Понимаете? То есть за одну секунду я могла бы сказать себе, как все хреново, и, за одну, и, и быть несчастливой, но я сказала, что все это круто, все это сделала, и потом я стала счастливой, потому что у меня свой центр и 18 филиалов. Да, это непросто. Но... Немножко приостанавливала. Сейчас слышно меня, да? Я переживаю. Нам надо что-то какой-то слабый сигнал показывает. Слышно? Напишите кто-нибудь. -мо. Так. Ну, почему? Слышно, девочки? Мы продолжаем? Да, все отлично. Теперь, пять шагов к процветанию, да? Пять шагов. Первое, принимай решение. Первое, это принимай решение, прими его здесь. Поменяй. Второе, физиологию отношения качества. Опять, физиологию отношения к качеству к этому решению. Третье, язык, еще раз повторяю, язык, смысл, да? Четвертое, состояние, вот это вот пиковое состояние, да, на энергию, ну, фокус, да? У меня, знаете, у меня всегда... Все одно и то же написано с разных сторон, чтобы больше закрепить вам. А теперь, каждое утро ритуал успеха, да, мы каждое утро начали выходить на энергию. Ритуал уже успеха есть, потому что успешные люди себя любят, настраивают, телефоны не берут. Что они делают? Красиво где-то просыпаются, умываются, моются, пьют какой-нибудь натуральный сок, я так думаю, да, примерно, но я знаю, кофе. В красивом месте и наслаждаются прекрасным утром. Ну, кто-то зарядку делает, естественно, да, после всех этого. Поэтому вы должны сделать ритуал успешного человека, как, ну, своим, да. Потом открой свой архетип, подумай, кто ты, кем ты станешь навсегда, кто ты, да. Я с детства мечтала помогать, вещать, и я точно вижу себя на большой сцене, понимаете? И я это поняла месяц назад, ну или два, вот когда начала вот эти уроки, когда мне Лада сказала, ты можешь. А, я забыла про это, представляете? Вот, и напишите или нарисуйте себе картинку «Лучшая версия себя». Самое лучшее. Самое, вот не, не ограничивайте себя ничем, не останавливайте, Потому что есть иногда в фантазии улетела хер, знает куда, я русалка, да. А иногда есть такая такое, что, ну вот, я говорю, что это лучшая версия. То есть прям вот так адекватно лучшая версия себя. И подумайте, как сократить этот разрыв. То есть, где я и где лучшая версия себя. Понимаете? Каждый день, каждую секунду думайте, как сократить этот разрыв, чтобы быть там. И как переместиться. Понимаете? И знаете, в чем успех? 80% психологии, а 20% механики, физики. Все. А, создай картину привлекательного будущего. А, и применяй все хорошие свои навыки. Так. Здесь я, наверное, уже э -о -о -о. закончила. Про окружение, да, давайте про окружение. Все мы хотим зарабатывать деньги. Деньги – это энергия, не надо бояться. Во, приостанавливалась. Сейчас возобновилась, напишите кто-нибудь. Да, я буду дальше. Подвисает. Слышно меня? Напишите кто-нибудь, я буду продолжать. Да, отлично. Вот. Окружение. Мы все сейчас, люди все равно в бизнесе, и бизнесмены сейчас настолько здоровые, качественные вот эту вот, знаете, жизнь живут, поэтому находите бизнесовые тусовки в своем городе, тренинги, идите туда, может, каким-то сначала, если денег нет, волонтерам. Это круто. Помогать. помогайте, с чем могу быть полезно там, еще что-то, подойдите к с организаторам, еще что-то. Ну, начинайте вот в эти тусовки попадать, если нет денег. Если, если есть деньги, значит, покупайте, да. А, Следующее, ну, у меня пока, Ирина, нет тренингов. Я, у меня, Кристина, у меня вот не знаю, сколько ей работы еще придумать надо. У нас будут тренинги, будешь, значит, если, если будешь с нами. Понимаете, к чему я говорю? В любом, не обесценивайте, везде ходите, создавайте это бизнесовое себе окружение. Доба, теперь давай, давайте домашнее задание, поехали, пишем. Биографии известных людей. А, смотрим в ютубе двух минимум известных людей, биография. Есть такие прям какая-то вот э, такая библиотека, там по часу они рассказывают. Очень интересно, я слушала, знаете, бактерии, кто изобрел, я уже забыла кто, но я так. Э, так вот, понимаете, когда вы будете слушать, как они шли, вы будете понимать как идти, или хотя бы что-то у вас будет происходить, что это не просто, что они обычные люди были, да, обязательно биографию, вот я слушала про бактерии, я тоже вот, не помню, я уже честно даже где-то записывала, может, я сейчас найду, очень понравилось, я тоже не всегда слышу, успеваю, хотя вот вам, почему я вам курс веду, потому что повторять, чтобы не забывать, и сама потом делаю прерывается давайте биографии известных людей все можете делиться мой прям нужно делиться ссылками в чате сейчас нормально сейчас сейчас напишите слышно меня А, слышно меня или нет да все поехали делитесь кто о чем то есть ссылки как-то может быть вдохновение какое-то пишите давайте эту энергию другим теперь а, а... Поделитесь, кто чем может полезен. Не надо там вот все свои заслуги писать. Я могу это там, могу то, да. То есть вот делитесь, кто в чем, у кого сильно, а, кто чем занимается. Вот знаете, там занимается ногтями, я занимаюсь ногти, я там делаю брови. Другой говорит, я могу что-то еще сделать, да? а, Потом, я вам хочу дать такое задание. Сейчас вся известность, вся популярность все равно идет через соцсети, да. Давайте вот кто-нибудь, хотя бы, есть бесплатные тоже, хотя бы навыки, да, если нет денег, покупать курс, кто-то разберется с инстаграм как вести, кто-то разберется в ВК, кто-то разберется в кто-то разберется, когда будем фото делать красиво, да? Это вам задание за то, чтобы вы что-то учили сделать. Это тоже важно. То есть пусть вникните. Кто-то может, я не знаю, еще что-то может Яндекс Директ как правильно настраивать рекламу. И если у вас нету работы или нужно денег, а. Выложите это в юду, да, что я могу настроить, научились как это делать, я могу настроить за 500 рублей в юду, да, там еще какие-то есть, воркзила. Вот с, с маленького, я знаю, что здесь у меня сидят такие, которые там и настроят, и все сделают, и еще фору дадут любой компании. Но вот кто этого не умеет делать, понимаете, я к чему это говорю? Вот это вот очень важно. Я вообще, знаете, что расскажу? Я сейчас найду. Моя дочь, 17, 16 лет ей, да? Если захотите, я вам тоже ссылку скину. Она в 13, 13 лет заработала миллион. А она обучала... Она сходила брови. Я ей купила в Беглеоне. Я сходила в биглеоне, я купила это брови, чтобы лето уже девчонка, 13, 3, 2, ей 9 лет было, уже скучно в куклу не играть. И что ты будешь делать, да? И она сходила, брови обучилась. Она два года там их эти брови за 100 рублей делала. В итоге она открылась в школу Маракеш. вот если вам видно, сзади там вот это Ириша Маракеш. Она преподает. Она 200 тысяч в месяц легко зарабатывает. Вот эта вот студия, это она... Это прерывается, я останавливаю жду, пока э, пойдет эфир, да, эфир идет, да, кто-нибудь, пишите, да, слышно. И вот это она выкупает, она миллион первоначально скопила. Э, мы оформили ипотеку, и сейчас она платит ипотеку. Понимаете, что она сделала? Это Ремонт, вот что она тут делает, вот, зеркала. Э, Ириша Маракеш, я могу ссылку дать на инстаграм, или Настя кто-нибудь даст там, ну, в чате, посмотрите. Э, что она делает сейчас? Сейчас я покажу. Все, как раз было приостановлено, и я ходила. Я не закрываю, да, вот это подвисает. Все пошло я, я что-то там немножко сделала. Слабый сигнал и останавливается. Что она сделала? Она говорит, я устала работать руками. Она кого-то на кого-то здесь нанимала что-то у нее. Но она еще молодая, да. Смотрите, что она придумала. Сейчас я у нее тут залезу. Пакет, она фотосессию делала. Она придумала. Шить вот такие пижамки. Где-то она их нашла. Смотрите, какие трусики. Когда я увидела, говорю, это мне. Она говорит, это не твой размер. Я говорю, я вижу, что подойдет. Вот такие трусики. Вот они разные у меня тут. Сейчас это трусики. Вот такие вот пижамки. Она уже месяц с ними. Там она нашла... Это я секрет ее рассказываю, пока ее нету. Вот такие вот лифчики. Красиво, нежненько. здесь всякие-всякие у меня цвета, голубенькие, это она приготовила. Это на фотосессию делала, она еще фотосессию делала. И сейчас она раскручивает это в Инстаграм, сама все разбирается, пост, посты, блогеров нашла, кто будет это все это, она будет взаимозачетом отдавать их. Это я знаю все, что она там делает, и я с ней обсуждаю эти моменты. И она будет их продавать. Потом на Вайлдресс, там на сайте она будет, и, короче, вот эти бантики, я, она говорит, мам, вот что мне с кураечками делать? Я говорю ничего они такие нежные не надо это все она разрабатывала все считала несколько она поменяла она даже в область ездила каких-то портных которые делать этот материал искала красиво вот ребенок 16 лет вот он, я точно знаю что она ну 1500 на этом точно заработать я так думаю если пойдет но ну, если, если нет вот просто вам пример чтобы вы двигались пусть с простого да теперь я не знаю может она тоже смотрит следующий вот то есть вам надо подумать чем вы можете заняться да? теперь второй, это это было второе задание Первое у вас биография второе вам надо что-то какое какой-то и вы пишите что вы сделали а третье у вас задание обязательно сходить на бизнес-завтрак если вы живете в большом городе они обязательно есть гуглите ищите по интересам заходите в фейсбуке везде везде ищите если нет организовывайте сами бизнес-завтрак что такое бизнес-завтрак завтрак по интересам смотрите опять с кем-то знакомитесь дайте бизнес-завтрак организуем каждый за себя платит в определенное время в удобном кафе встречаемся и разговариваем о чем разговариваем не бла-бла все я вчера готовила и там я понимаю все мы любим детей не бла-бла познакомились формат прям вот такой кто-то расскажи чем ты занимаешься чем можешь полезно как какая больше чем я могу чем какая что нужно тебе и а, это все, сейчас мне перезвонят через и Это все врусло. И у вас начнется, понимаете, мозги начнутся работать. Это вам следующее задание. И обязательно фотосессия, чтобы вы нам фотоотчет прислали. Вот я на бизнес-завтрак. Минимум один завтрак в неделю должен быть. И пропишите план. А, я хожу на бизнес-завтраки. Сделаем. Если хотите, сделаем. Пишите там потом. Я сейчас могу это забыть, потому что у меня сейчас свой коуч будет включаться. Вот. А По женственности. Мужчина у меня коуч. Я взяла у него урок. Дима. А, это, сейчас он подключится. Все, спасибо вам большое, пишите мне, пожалуйста, понравилось, не понравилось, пишите, мне важно ваше мнение, важно очень, и если это вам нравится, то мы должны показывать, что идемте к нам, мы вам покажем хотя бы какое-то направление, путь, да, поэтому, чтобы люди больше могли учиться, женщина, вот. А я сейчас буду сохранять, сохранять, потому что он позвонит мне. Сколько же время? Так, 10.29, 10, чтобы мне успеть вас, вас успеть. Вообще, хорошего дня, на энергию. Вы все поняли, если что-то там? Я знаю, что сейчас все это вам домашку кто-нибудь напишет. Или Настя, или Кристина. Хорошего дня вам. Давайте на энергию. Не откладывайте и сразу прям начинайте писать. Я все пишу. Я еще раз показываю книги, журналы, тетрадки. Все пишу, чтобы все это визуализировалось. Все. Пока. Целую вас. Ой, как классно. Самое главное, чтобы полезно было. Чтобы вы, вы это в дело принимали. Пока, девочки. Завершаю, сохраняю.